Добрый день, друзья мои! Сегодня у нас 8 ноября 2016 год. Это мы видим окно на втором этаже в коридоре. Так вот оно немножко преобразилось. Знаю, многие скажут, что ненадолго. Может, да? Может, ненадолго собаки блин. С этим я в некоторой степени согласна. Здесь же у нас... Хорошо помыт пол. И вот я вышла на лестницу. Тут у нас сидит кошечка, которая уже третью зиму живет в подъезде. Тут ее лапкой зовет. Тут она спит. Летом она спала на улице. Ждет от меня покушать. Сейчас понесу девочка наша. Так, на первом этаже у нас один лежит. Чебарик. И там еще один валяется. Пойдем на входе первого этажа. О, уже тут кто-то покурил, пахнет рано кто-то встал птичка пахнущая и так однажды закрыли дверь жильцы первого этажа с целью навести порядок вот в этом фойе дверь закрыли порядок как бы даже стал даже девочки побелили подоконник но я одному человеку сказала закрой пожалуйста тамбур, он не закрыл и так постепенно, ненавязчиво, все жильцы первого этажа стали здесь курить. И, наверное, то, что еще делать. Вот смотрите, утро вчера я здесь подметала. Не было ни одного бычка. Даже вкрутили лампочку, чтобы здесь курить. Жильцам первого этажа сделали себе здесь курилку. И положили даже сюда, вот, пожалуйста, что тут у нас Следует сделать небольшой вывод. Он напрашивается сам собой. Если тут начали курить жильцы первого этажа, аналогично сюда вечерами будут подтягиваться жильцы других этажей. Потому что там-то запрещают курить. Со второго этажа активные будут сюда приходить. С третьего кое-кто из с четвертого. И здесь притон организуется по новой, только в более тесной, светлой, конкретной обстановке. Вопрос вопрос. Нафиг надо было закрывать дверь. Давайте дверь откроем, и пусть будет притон не только с нашего общежития. Здесь курить перестали. Здесь окно грязное. Потому что жильцам вот этого блока весь дым тянет в квартиры. Жильцы возмутились. Не курите, пожалуйста, здесь. Стали курить там, в тамбуре. Да курите дома то у себя, фигали, вы идете сюда в коридор, как будто культурные что ли? В коридоре можно курить а дома-то нет? Вот это вот я в телевидении открыла. Неделю назад здесь был один бычок или два, а вот это вот все за вечер за вчерашний вчера, потому что я подметала и днем и заходила, здесь не было ничего. А вечером появилось вот это. Завтра здесь будет куча поколена, потому что прибегут со всех сторон, нашли курилку. Молодцы. Так держать.